Привет! Хочешь узнать свежие новости? Так держи, вот они! Режиссер и сценарист Екатерина Еременко посетила высшую школу журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Все меняется. Так Казанскому федеральному университету представили новые электронные ресурсы. Развитие национальной педагогики идет полным ходом. О новых ресурсах и новых возможностях платформы Web of Science рассказали на семинаре в научной библиотеке имени Лобачевского КФУ. Подробности далее.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 15 марта Высшую школу журналистики и медиакоммуникации КФУ посетила основательница студии Екатерина Ерменко «Филмс», которая рассказала о популяризации научного кино и сложности его создания. Как это было, ты увидишь в сюжете Дианы Шиловой.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 В ходе встречи также зашел и разговор о том, что, возможно, студии Екатерины Инны Еременко «Фильмс» будет снят научный фильм о Николае Ивановиче Лобачевском. Диана Шилова, Леонардо Влитяров, Универньюз. На решение проблем нефтегазовой отрасли подключился целый ряд молодых ученых. Для них работа в рамках САЕ «Эко-нефть» – это большой шаг вперед. На этот раз ученые КФУ попробовали заглянуть в сам процесс переработки нефти. Что из этого вышло, расскажет Аделя Шамилова.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 Анастасия Буряк, Ленардо Влетьяров, Универньюз. На этом у меня все. До свидания.